Скульптура начальника станции. В 1872 году один истлянский барон прикупил участок соснового леса на Черной горке, мустамяя, под ревелем, организовал остановочный пункт на седьмой версте железной дороги и начал строительство дачного поселка на продажу. Типичный сюжет для своего времени и места, как бы не одно, но бароном был экс... эксцентричный, даже чудуковатый Николай фон Глен. Иным в переводе с эстонского пустошь превратилось в место реализации его странных, порой сумасбродных фантазий. Глен строил город смачно, свое удовольствие, словно книгу писал, и город этот сохранился лишь в 1940 году, войдя в состав Таллина. Было впрочем, у Глена немало и прочих причуд. Он верил, что проживет хотя бы 200 лет, не признавал зимнюю одежду. Был пламенным борцом с пьянством. Лично читая трезвеннические проповедь у трактиров, верил, что все живое выходит из воды и посмертно становится водой. Впрочем, это все нагляднее заметно в его поместье, но а в Ниме он построил здесь ипподром. В это время на железной дороге стали также паровые вагоны конструкции Томаса. В июле 1883 года первый такой вагон прибыл в талин Он имел три оси, состоял из трех помещений – паровой, багажной и пассажирской. Последняя была разделена на два этажа. На первом были купы первого и второго класса с мягкими сиденьями, на втором общее помещение третьего класса. Мещал такой вагон 80 пассажиров. Паровой вагон ходил между Таллином и Ными. Лет десять. Народ прозвал его самоваром.